Всем привет! Как я, твошка, меня зовут Олег Макаров. Со мной сегодня Тедди. Привет! Кто смотрел раньше еда, тот знает из наших рубриков из ваших актеров. Короче, я решил вернуть такую рубрику ну, именно у себя на канале. Мы подготовились тут все. Вот. А, Елена, мы на палке оставим. Бери, вот, бери иду еще на минуту минут два на три раз раз два три. погнали погнали погнали у меня камень у меня нету король Да. Игр, может кто-то не смотрел это, а кто не знает. Короче, у нас есть здесь ну, определенное время, и за это время мы должны добыть ресурсы. себе. Когда мы добудем себе эти ресурсы, допустим, 30, э, ну, допустим, алмазы, там, добыть вот это все. Я, это короче, нашел уже железо. Короче, да, у нас будет потом дуэль в конце, да? Мы там зачаруемся, зачаруем это все. Я тоже уже уголь, кстати, нашел, но он не жил, резко вот там главное, у нас здесь минутку. Я, не я не пока не суду уже нашли и жалеть. надо не терять там да. время наше. Золотое наше прекрасное да. время. Я, да. время. я да. лазурит нашел. Кстати, если вам понравится такая рубрика, то, что, вот, что мы снимали, а то я уже устала сейчас натеряла. Я вот в отпуск ушл, неделю ролики мы снимать не будем. Да. Я уже золотое лазурит нашел. А я не нашел, я вот только уголь выкапываю. Ну что, я, я золота и не нашел. И короче вот, и пока что я в сериалах и подумала еще того, что, ой, я нашла, конечно, железо и и лаву. Это... нет, мне главное тоже не попасть в лаву. Суе а прописал не стойкость, прописал не стойкость. О. То есть он у меня опыт. Я уже добыть докопался. Я уже нашел железо и уже добыть докопался. для яблочки. Яблочек. Так, Я уже я, короче, уже две минуты прошл. Две минуты? Да. Балки, балки, а я, я, я, я тоже ни одного алмаза? Папка, даже я, я не ш... нашел. Я железо нашел и золото. Пригиб! Она нам добыл ушл в яблоки и железо. Не не не не не Мне потом везет на железо. Мне почему-то. Э -э Железо, это Нет, железо, У меня 13 железа. Так, я я, железо? Я в шахте. Нет, железо, это идея, я Главное, так. у железа, железо. <связь> у меня <связь> тоже лагает. Короче, я уже нашел... Я... ты, короче, уже... Железо. Почему мне так везет на железо? Я не понимаю. Я расту. Лазурит. У меня железо, лесо, лазурит в одном месте. И уголь еще. У меня еще и уголь в одном месте. А, Удивлюсь, ну, еще там изумруды и алмазы. <сохот> Ух, слава богу. Если ты что, я тебя Четыре да, минуты прошло. Четыре минуты. И у, меня два... у меня два куска железа. У меня насколько у меня уже тридцать кусков железа? Я тоже зашла. А, вот вот. Ай, блин. Федерис. Но так, 4 минуты 4, минуты, 4 минуты, 4 минуты, пока нет. Ай, лава, лава, лава, лава. ай, ай, ай. Я умер. Ладно, пускай. Я подвезу и упаду вниз, ничего страшного. Я умер, классно. Только давай, ты идешь на честность. Я не могу просто. Я давай умираю, умираю. Подожди, сейчас. Д Поскольку, я не нашу свой меч. Иди там, пока я еще я время остановлю. Нет, я не буду копаться. А, ты найди то место, а когда мы найдем то место, я вам перезвоню. А, а ты ну, меня ты вот это не убил. Что в смысле? Я... Эй, -э -э, в смысле ты... Ну, блин, а олег то мне... Можешь, Геймор, один мне, выдать? Зачем? Потому что я спектакль. А, извини, я забыл. Ты нормально слышишь? Я могу тебе выдавать скидку. Можешь. Здравствуй. Уже я в этом был месте. Она а дальше? Не любил, я тебя ненавижу, Олег. Не, не отстраивайся. Мне... Дай мне вот это. Что дать? Я копался, я, я дай мне на свое зрение. Спасибо. Стол, блин, Олег уже нашел моя умазу, я ненавижу. А, ну, надо, минут. Делился, я, я, смысл я смысл смысл не делился. Лава, лава, лава. лава. Так, я, место, я и Вроде это я, я я, блин, я нашел место, где лава. пока я не нашел ни одного умаза. уже не забрал, нашёл... Олег. ты выиграл. То время? У меня с пять минут. Я ношу золото, лазурит, железо, уголь. А так алмазок не наш по улице. Пять минут И лава. Прибавим. Так я сейчас не надо F3, F3. у это... что? он, ничего не нашел? В Лаве можно один. Когда мы сначала мы хотели снять. Но мы потом у Олега были дела. Я нашел в Лаве алмазы. В Лаве с помощью F3. Сейчас и я вообще 4, не смею. А и че я сразу? Пять минут. Мы берем 10 миллионов лайков, и, и, и Какой F3 можно F3 можно что пользоваться уже супер А мы уходим. Это Не железо, железо прикольно такая. Только... озеро лавы. Можно же железную броню. Железную. Не железную. Я могу это... узнать, что скопить. Кстати, я вот не помню, ей если вам понравится, то мы себе... Потому что там да, вот она много на, ну, на кирки, которые выпускаются три на три. Да, мы уже и на выроду, господи, я коньё нашёл огромный, я просто тупо нашёл огромный коньё, где много золота. А то золото полезное, нам еще яблоки надо выдать им, надо скрафтить. У меня, у меня, 8 золота. У меня золото восемь тоже золото, теперь нам намного. Ага. Челпо, щеки. Лень, почему я так не вижу а, Опа. Я не горю, я не горю, так надо в сторону копаться. Семь минут уже, уже семь минут. И железо снова. Семь, уже минут. Она, получается, осталось три минуты. 3 минуты Блин, минуты, капец. Блин, алмаз под э железом был. Блин, я не нашел еще ни одного алмаза, ни одного. Блин, если, если бы мы играли на один семнадцать, я уже давно нашел бы алмазы. Понимаешь, он находился под железом. Золото у меня нет какого у нас? У меня восемь минут, а я алмаза никакого не нашел. не не если я копаюсь копаюсь, мама, мама, было много мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, Копаемся на этим низ. Так, я в штаб какой-то не нашел, который, по-моему, не... Угай. Ну, ты... а, я в лаве, я в ай ай ай ты что, что ты такой, видно, Так, подожди, еще, еще маешь выдать вот этот... этот. Нашел, надо это место или находи любую шахту, короче, вот я. Ну, давай. <связь> Найт Видео, Найт Видео. Господи, почему я так неудачник? <связь> Дай Найт Видео. Какая шахта? Дай мне ночное зрение. Это шо? Я умазать от меня. Иду. Я сразу говорю, я дальше нашел. Поздравляю. Дайте мне. Найт Бильянс. Найт. Найт. Ну вот это Что? ночное зрение. Зрение, да? Во, спасибо. У нас У нас 9 минут уже. 9 минут, я ума нет. Я... Уже 9 минут. Ну, 9 минут. Уже 9 минут. Может еще чуть где-то 12 минут. Ну пятнадцать минут, ладно. А я. копаемся, вниз и вниз не копать, потому что, потому что на Я помню, когда был весь в маски потерял все это в лаве, уже 10 минут. Она точно на О, лава, лава, фух, фух. Добавили еще плюс сколько минут? Пять, да? Плюс пять минут еще. Редстоун. почему мне так везет там на Редстоун? Она Зурит. У тебя <связывая> какой уровень? Кстати, опыта. Алмазы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. семь. А посмотри, у, у меня восемнадцать алмазов. Ну, вот, четыре, Ура! А у сколько лава? 30... А лапа, не испугался. Зато алмазики. Копаемся дальше. Железо, железо. Уже, уже. Такая. Сейчас будет уже один. Алмазы уже у меня уже целых восемнадцать. Алмазов. Я рад очень. Зато я теперь могу меч хотя бы. Я до вот один осталось еще четыре минуты. Что? А я, я тебя вижу, кстати, твой ник. Это что Где-то рядом. Вот ты вверху. Куда ты бежишь? О, железо. Я к тебе иду. <с> Куда ты ушел? Так, Айди Полле, привет, я сзади тебя. Он не будет. Я не розбийник. Буду... Я Тедди не Алмазы. Еще? Нет, я шучу. Вот Я копаю, копаю, и Так, солнце, солнце, Эх, блин, сколько у меня? У меня только 18? -то 12 восьмин. минут. 12 минут. Давай объясни, объясни. У Мади У меня золото, у меня восемнадцать а, золота. А, то есть у меня одного золота. Так, и двадцать железа, 53 лазарита. У меня не у меня уже два, у меня два знака золота. Алмазы, да? Нет. А грязь это мешает. Земля то, есть, кстати, в один день землю, один девятнадцать землю, то есть в да наконец -то. Железо, обожаю железо. Обожаю железо. Железо, знаешь, какой хороший продукт? Сибра, uma... я так понял, уже тринадцать минут. Тринадцать минут, осталось две минуты. Ай, блин, я пов твою ничку. Блин, ты копался. Не, ну это зависть, ты и нашу шума ел лоба. Сейчас будет уже 14, ладно, мне, в принципе, 18 мазов хватит. жопа горит, жопа горит. Где как? Быстрей ко мне. Опа. Вот как где Я понял, я Я сейчас убью. Четыре минут. Я там копался. Ой, ладно, ладно, я испугался воды. Минут? Э, 53 минуты и все. Пятьдесят три И раз все останавливаем. Так, все, не, не ломай ни один блок. Переходим уже наверх. Короче, дорогие мои подписчики, мы уже начинаем с края. Давай переплавляй уже. Я переплавляю. Давай уже переплавляю. Давай уже а, слушай, у меня какая-то есть другая идея, кое другая не... а, Пока. Вы... Только мою не трогайте, потому что мою я все заработал этим своим трудом. Опа. В принципе, я могу сказать, что зачарованные яблоки. Пла... Иди-ка, иди-ка. Действительно. Ты, ты, ты гениальный. Ну, это же моя дика. Такс, все. Такс. Дальше. Ты гениальный. Короче, давай вот тут. Это ж Мое, вот Моем. Можно пока на Так, э, палочку надо взять палочку пока не. не, не, кирки не... Кирки, не... Пол... да, кипья уже положим. Не... Подойду еще в следующий раз. Пойду в следующий раз. Пойду в следующий не, у меня не хватает. А меч, Ладно, сейчас она желез. У меня можно, меч есть. Посмотри, по по. У меня могу есть. Посмотри. У меня, знаешь, мне я, я буду сейчас уже кров... Блин, тебе везет, да, я вроде не тебе. И хотя бы вы себе вот эти железные фоносы было. Вот. А зачем дело? У нас полки есть. Там вот это всё, вот это же... Так, с, -э, с переплавилось всё, да? теперь у зачем нам еще А? А, точно, есть, вот этого нам, не нам, не нам, не нам, не нам, не нам, не не нам, не нам, не нам, не нам, один пик, окей? нам, один пик. Слушай, можно я нам, не из печи заберу железо, а потом его обратно положу? Да, тебе вот железо Стою. Я просто мне опыт нужен. Yeah. Так, okay. вот так вот. Я, например, Что делать, когда тебе нужен опыт? Мне нужен опыт. Ты предлагаю взять опыт из кремода, потому что потому что вот, потому что опыта мало. захожу ты один, тебе два два с... так опыта я вот у себя вымухаю так мы уходим себя так с... <свес> Все. Тефали. Так. Так. Так. Вс ⁇ я как будто больно, больно, больно. Сейчас мне нужные вещи. Точно лук ты... А у меня нет крови даже грави уже ты беру, стел нет. сделай, не А всё. Она... Давай, это ты. Давай, три. Раз, два, три. Рандо, если что? Это же яблочки не делал себе. А, погоди, ты, стой, не бей меня. Упал. Выбирайся. Я Вот так вот. бой через три а пока нет нет нет не бей не бей, не бей. так а, вот. давайте через три, два, получай на тебе Ставьте лайки за такую мощную битву мощную битву и подписывайтесь еще на канал вот а, что ты че ты то да да да, да, да. Бей меня, тэти, бей, бей. Хочу... Ты чё мощный? Ты чё крейзи? Ты чё крейзи? Ты crazy? крейзи? Ты крейзи? Такс. Ну <музык> получай, получай. Ты, ты что ты не умираешь? У тебя у меня? У меня! Извиняюсь, у меня был ну, меч! Ты Давай, Скелетрон, помогай, мой друг, друг. Ладно, короче, не будем делать 10 бейтов. Короче, всем. Кто... Всем удачи, всем пока-пока.